Чем счастливее время, тем короче оно кажется. Чрезмерное усердие больше портит, чем улучшает. Лучше сказать лишнее, чем не сказать необходимого. Следует читать много, но немногое. И радость и утешение в науках. Важно не звание человека, а его дело. Считаю крайней глупостью выбирать для подражания не самое лучшее. Нет более справедливого дохода, чем тот, который принесут земля-небо год.